Воздуховода Октавия А7 снимаем приточной вентилятор, отопление, печку. Заодно меняем воздушный фильтр. Сразу предупреждаю, кому воздушный фильтр менять не надо, бардачок может не снимать. А также можно не снимать и трубку воздуховода. Но Эльза предписывает это дело, посему каждый решает сам. Чтобы снять бардачок, надо разблокировать вот эту скобку, поднять вверх, при постановке обратно не забудьте ее втулить на место. Снизу отщелкнуть, подняв вверх сам бардачок. Одной рукой делать неудобно, двумя гораздо удобнее. И вытащить. Вот. Сама защелка, лифт, бардачка, ее потом поставите на место аккуратненько, чтобы она не бабахнулась. Со второй, с третьей попытки, как говорится, опыт приходит с годами, поставите на место. Вот на, эту, на это посадочное место. Кому надо снимает воздуховод, кому не надо не снимает. Кому нужен приточной вентилятор, сразу можете переходить на снятие нижней вот этой пролонки. Два пластиковых, две пластиковых крутилки откручиваете, роняете ее к низу. Сразу всем критикам-доброжелателям в кавычках. Поймите правильно, стоя на коленях, когда задница выше головы, разбирать одной рукой и снимать видео второй, это очень неудобно. Посему имейте совесть в комментариях. Вот приточной вентилятор, с него надо скинуть, Питалова, приходящая на блок управления вентиля, вот тут есть язычок, аккуратненько его поджимаете, вытаскиваете. Двумя руками печка скидывается на ура. Будет мешать, не будет, я не экспериментировал, можете проэкспериментировать. Торкс на Т-20. Скидываете воздуховод. Берегите вот эти щелчки, они ломаются. Большой физической нагрузки не несут, потому что есть винт. Но все же. Чуть тянете переборку, где фонарь, на себя. И второй рукой роняете его к низу ничего сложного нет три фонаря плохо фокусируется одновременно горящих видео плохо фокусируется Так выглядит воздуховод. Может, кому надо там пыль прогнать? Или в надежде, что не будет мешать снятие вентилятора? Или наоборот будет мешать? Печка скидывается, в принципе, одной рукой. Неплохо, но двумя быстрее. Надо найти пластиковые. Ограничитель, который находится с задней стороны. Чуть отжать его, вот этот язычок, и крутнуть другой рукой. Буквально 3-4 сантиметра. И вентилятор падает к вам в руки. Такой у кого бывает болтик, прикрученный там, соответственно, болтик надо будет выкрутить. Вентилятору срок 4 года, он умудрился озябнуть. Вот видите, воздушный фильтр. Так вот, вентилятор озяб за 4 года. По какой причине, непонятно. Да я, честно говоря, и не вникаю. Вот его каталожный номер. Вот это номер блока управления. Вот так он выглядит с обратной стороны. Снимаем блок управления, перекидываем на новый вентилятор. Опять же, два торкса. Откручиваем Т20. Вытаскиваем. Когда будете вставлять блок управления в новый, обязательно проконтролируйте, что блок встал как положено, иначе через щель будет подсекать воздух, что не есть гуд. В принципе комментировать особо нечего, Я дольше снимал видео, чем требуется времени для этих всех манипуляций. Дай Бог кому-то в помощь, кто-то не знает. Вот язычок, который с той стороны надо отжать, потом крутнуть. Повторяюсь. Усилие довольно небольшое. Единственное, нам туда просто хорошо залезть и попасть. Вот посадочное место под язычок, под щелчок. Подключаете, собираете все на место, проверяете работоспособность, проверяете снизу, убеждаете, что вентилятор вставлен ровно, что нет никаких подсеков воздуха, чтобы потом не лазить второй раз. После этого сборка в обратном порядке. Еще раз повторюсь, может воздуховод и не мешает, может его и не надо снимать, но по Эльзе он снимается. Воздушный фильтр салона за бардачком, три щелчка, опускаете вниз, вынимаете, вставляете. Стрелочка показывает движение воздуха из-за борта в направлении отопителя. Всем спасибо. Дай Бог, может будет видео кому-нибудь полезным. Подписывайтесь на канал. Будет много чего о Шкода, Ауди, Пафагин.